Склад. Остатки товаров на 17 февраля. Давайте на 18, чтобы у нас точно вошел день, 17 февраля, сформировать. Так, как видим, у нас достаточно товара. никаких Никакой красноты нет, минусов нет. Давайте еще раз посмотрим оборотно-сальдовую ведомость. Сформировать. Десятый счет. Вот у нас товар 294. 80, на 81 тысячу у нас уже списано. Извините, не товар, материал. На 81 тысячу списано материалов. Остаток у нас еще достаточно большой. 212 тысяч. По 43 счету у нас уже 84 600. Давайте развернем 43 счет. Посмотрим. Вот видите, поддон и рамка. Три документа у нас было уже. Отчет производства за смену. И вот в каждом документе происходит э, у нас производство продукции. То же самое рамка. Тоже три документа. И в каждом документе у нас произведено некоторое количество этих рамок. Закрываем. Давайте теперь продадим готовую продукцию покупателю. Заходим в группу продажи. Реализация. Новый документ. Документ будет у нас 18 февраля. Склад, естественно, это цех номер один. Выбираем контрагента, покупатели, покупатель Риолис. Сразу нам подтягивается договор. Смотрите, что мы сейчас с вами сделаем? У нас нет не установлены цены продажные, по которым мы будем продавать эти поддоны и рамки. Давайте мы сейчас этот документ сохраним и сделаем еще один документ «Установка цен номенклатуры». Записать и закрыть.